Приветствую, друзья! В одном из своих предыдущих видео я рассказывал об упрощенном банкротстве. С 1 сентября 2020 года вступили в силу соответствующие изменения в закон об исполнительном производстве, предоставляющие право отдельным гражданам банкротиться без суда, якобы быстро и бесплатно. Можно было бы предположить, что в условиях многолетнего отрицательного роста экономики на фоне карантинных мероприятий законодатель все-таки озаботился о судьбой населения. Однако анализ новых правовых норм дает основанию усомниться в этом. При первом приближении выглядит все прекрасно. Данной процедурой могут воспользоваться граждане, имеющие задолженность от 50 и до 500 тысяч рублей. Можно только аплодировать установлению таких рамок. Среди граждан подобных задолжников большинство и очень многие в силу сложившейся ситуации не могут погашать задолженность. Это приводит к начислению процентов, пеней, значительному увеличению суммы долга. Процедура внесудебного банкротства могла бы способствовать гражданам вырваться из кредитного плена. Но другие условия возникновения права на упрощенное банкротство в большинстве случаев делают такую процедуру невозможной. Что же это за условия? Первое условие – это отсутствие у гражданина дохода и имущества, подлежащего взысканию. К слову, виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание и которые, соответственно, не препятствуют упрощенному банкротству приведены в статье 101 Федерального закона об исполнительном производстве. Перечень же имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, приведен в статье 446 ГПК РФ. Таким образом, первым условием круг потенциальных банкротов сужается до минимума. Другими словами, чтобы воспользоваться данной процедурой, нельзя быть пенсионером или зарегистрирован безработным. Много таких граждан задолжников по кредиту? Думаю, очень немного, при том, что рассказывал я лишь о первом условии. Второе же условие – это долги должны быть взысканы судом и по ним должен поработать судебный пристав исполнитель. При этом все исполнительные производства должны быть окончены. Причем, лишь по единственно допустимому основанию – в связи с отсутствием у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание. Интересно, сколько человек в списке потенциальных банкротов осталось и остались ли вообще? Возможно, таких вообще нет. Что-то не слышно о массовом банкротстве граждан по упрощенной схеме. Но как бы то ни было, если вы желаете воспользоваться процедурой упрощенного банкротства, и у вас нет дохода и имущества, а в отношении вас по решению суда возбуждено исполнительное производство взыскания долга в размере от 50 до 500 тысяч рублей, необходимо добиться прекращения исполнительного производства. Причем добиться окончания производства, исключительно на основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве, то есть в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Напомню, что в рамках Гражданского кодекса деньги – это тоже имущество. Наличие или отсутствие возбужденных исполнительных производств можно посмотреть на сайте Федеральной службы судебных приставов. Регистрация на госуслугах для этого не требуется после заполнения соответствующих граф вы будете направлены на страницу банка данных исполнительных производств где сможете узнать сведения о возбужденных исполнительных производствах особое внимание стоит уделить сведениям об окончании или прекращении исполнительного производства если в указанной колонке указаны дата и основание прекращения пункт 4 части 1 статьи 46 можно смело обращаться в МФЦ с заявлением об обращенном банкротстве. Конечно, предварительно нужно собрать пакет необходимых документов, в том числе соответствующее постановление судебного пристава исполнителя. О том, как получить постановление у пристава, немного далее. Однако в большинстве случаев в указанной колонке будет фигурировать пункт 3 части 1 статьи 46, то есть исполнительное производство прекращено в связи с невозможностью установить местонахождение должника или его имущества. Понятно, что в таком случае упрощенное банкротство невозможно. В этом случае остается ждать повторного обращения взыскателя в службу судебных приставов. Это возможно по истечении 6 месяцев и до истечения трех лет с даты прекращения исполненного производства. Правовых рычагов стимулировать банк, микрокредитную организацию или иного кредитора снова направить приставам исполнительист – нет. Следовательно, нет и перспектив, по крайней мере, в ближайшее время воспользоваться процедурой упрощенного банкротства. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему законодатель в качестве одного из условий упрощенного банкротства указал прекращение исполненного производства лишь по одному из возможных оснований. Я же пойду далее. Допустим, в базе данных исполнительных производств имеются сведения об исполненном производстве, а сведения а его окончания или прекращения отсутствуют. Скорее всего, это значит, что исполнительное производство продолжается. При наличии соответствующих обстоятельств можно добиться прекращения исполнительного производства по нужному основанию. Что же нужно для этого сделать? Первое. Необходимо ознакомиться с материалом исполнительного производства и сфотографировать его. Фотографии потребуются для реального ознакомления с материалом в спокойной обстановке, а не на коленке в кабинете у пристава. В результате изучения материала станет понятно, какой объем информации уже собран приставом и какие последующие пункты моего алгоритма можно пропустить. Чтобы ознакомиться с делом, можно попробовать дозвониться до пристава по указанному в базе данных телефону и изложить ему соответствующую просьбу. Сразу скажу, что дозвониться до приставов – это тот еще квест. Желательно сначала направить в адрес соответствующего отдела судебных приставов заявление об ознакомлении с материалом. Сделать это можно по почте или через сервис личного кабинета на сайте Федеральной службы судебных приставов. Для этого уже потребуется учетная запись на госуслугах. Любителям же сходить. Лично напомню в связи с известными событиями в большинстве государственных органов с личного приема обращения граждан не принимаются. Описанная процедура обращения к приставу заявления применима во всех случаях, в том числе и для получения постановления о прекращении исполнительного производства. После анализа имеющихся в материалах исполнительного производства сведений необходимо собрать недостающие. Цель подтвердить приставу отсутствие доходов в какой-либо форме и имущество, подлежащее взысканию. Это могут быть следующие документы и сведения: копия трудовой книжки и справка с центра занятости о том, что должник не состоит на учете и не получает пособие по безработице. Если ранее была зарегистрирована ИП, сведения о закрытии ИП, ну или самозанятости. Справка из налоговой инспекции, что должник не является участником ООО, АО или других юридических лиц. Справка из налоговой инспекции о наличии открытых счетов в банках. Справка из банка о нулевых остатках денежных средств на счетах, отсутствие депозитов и вкладов. Выписка из ИГРП о правах собственности на объекты недвижимости, на должника физическое лицо. Справка из ГИБДД об отсутствии в собственности должника транспортных средств, мотоциклов, мопедов, автомобилей. Справка из Роспатента о том, что у должника в собственности не имеется товарных знаков, патентов на изобретение и так далее. Справка гостехнадзора о том, что у должника в собственности не имеется, кранов, экскаваторов, тракторов или иной спецтехники. Справка из ГИМС, государственная инспекция по мирным судам, о том, что в собственности не имеется яхт, лодок и пароходов. Справка из ЗАГСа о заключенном браке или его расторжении или отсутствии заключенных и расторнутых браков. Указанные ранее документы об отсутствии имущества нужно представить и на супруга, в том числе брачный договор или соглашение о разделе имущества, решение суда о разделе имущества. В статье 34 Семейного кодекса есть понятие совместно нажитого имущества. Это позволяет судам признавать имущество супругов общим, независимо от зарегистрированного собственника. Институт получения в таких правоотношениях особого значения не имеет. Ну И, наконец, третий шаг. Собрав документы полностью или в части, нужно подать приставу заявление о прекращении исполнительного производства и приложить к нему копии полученных документов, порядок тот же – почтой или через личный кабинет на сайте Федеральной службы судебных приставов. Примерный текст заявления вы найдете по ссылке в описании к видео. Данное заявление необходимо отслеживать по телефону, находиться в постоянном контакте с приставом, иначе не исключен вариант прекращения исполненного производства по пункту 3 с соответствующими последствиями. Решение по заявлению должно быть принято приставом в течение 30 дней. В идеале этого времени должно хватить приставу на проверку представленных сведений. В результате пристав может вынести искомое постановление об окончании исполнитель производства по пункту 4 части 1 статьи 46 федерального закона. В случае, если по истечении 30 дней пристав не принял решение об окончании исполнительного производства, вынес постановление об окончании по пункту 3 части 1 статьи 46 или отказал удовлетворение заявления об окончании исполнительного производства Необходимо обращаться в районный суд с административным исковым заявлением о признании бездействия или действия судебного пристава незаконным. Естественно, к административному исковому заявлению также надо будет прикладывать все ранее собранные документы. В случае удовлетворения иска действия решения пристава будут признаны незаконными. В итоге приставом будет вынесено нужное вам постановление об окончании исполненного производства по нужному основанию. Осталось получить постановление у пристава, процедуру описывал ранее, и в числе других документов приобщить его к заявлению о внесудебном банкротстве в МФЦ. О порядке обращения в МФЦ в предыдущем видео по теме найти по подсказке или ссылке в описании. Обращаю внимание, что данный алгоритм не панацея. Не могу гарантировать, что сбор даже всего перечня документов повлечет нужное вам решение пристава. Более того, даже при наличии необходимого постановления совсем не факт, что работники МФЦ пойдут вам навстречу. Однако другого способа упрощенного банкротства нет. Не рассчитывайте, что за относительно небольшую плату вам помогут многочисленные решалы, предлагающие свою помощь в оформлении упрощенного банкротства. Заявление-то они оформят, вопросов нет. Результат же будет довольно предсказуемым – отказать в упрощенном банкротстве. Несложно предсказать и комментарии моих критиков. Приставы зарплату получают за свою работу, пусть и истребуют необходимые сведения, а постановление мне потом почтой вышлют. Допускаю, что пристав по прошествии какого-то времени все же вышлет вам постановление, хотя делают они это далеко не всегда. Допускаю даже, что об окончании исполненного производства. Но основанием будет пункт 3, а не пункт 4, части 1 статьи 46 закона. Это на очень долгое время. Повлечет невозможность упрощенного банкротства. А как помните, тема видео «Возможность такой процедуры». Конечно, если должнику все равно и взять с него нечего, то можно оставить все как есть. Года три банки поищут имущество, после продадут коллекторам, а там, может, и забудут про должника. Но это несколько иная тема. С вами был адвокат Вячеслав Манацкоп. Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.